дорогие друзья из солнечной Алании! Сегодня Буген. 19 февраля 2018 года. В Алании стоит потрясающая погода, 22 градуса, мне кажется, на солнце еще жарче. Мы гуляем в центре и приглашаем вас вместе с нами. Очень много народу, тепло, пахнет вкусно. В общем, зима в Алании, солнце, море и вкусная еда. Мы уже пришли на пляж за мэрией, видите, народ гуляет в футболках, в шортах, очень жарко. Много народу на пляже. Дети играют, но никто не плавает, потому что солнце уже заходит, но море спокойное, Кстати, здесь тоже очень-очень хороший пляж. Ну а мы идем уже в центр города. А вот так вот пекут лаваш, который вы едите в ресторанах, которые приносят на закуску. И также делают пиде. Все это делают в традиционной турецкой печке, обязательно на дровах. Потому что самый вкусный пиде и хлеб получается только на дровах. Так, что-то мы тоже проголодались. Нужно пойти куда-то покушать. Мясной донер. Кстати, пишите в комментариях, любите ли вы такой донер? Мы очень любим с курицей. А Айхан, это я люблю с курицей. А Айхан любит. Айхан любит с мясом и с Очень, конечно, это все вкусно. Свежее. Мы опять пришли в наш любимый ресторан покушать. Я взяла себе только картошку с пятью специями, просто вкуснятина. Айхан взял себе вот такую курочку. Это блюдо стоит 19 лир. Всем приятного аппетита. А еще в центре Алании открыли магазин Алания Спор, где можно приобрести форму и различные аксессуары аланийской футбольной команды. Кстати, она находится в Суперлиге, в турецкой Суперлиге. алла дорогие друзья. Мерава, пока, пока, до свидания, башка отиха, о, шутка, как дела, нормально, пока, пока, пока, пока. Ой, Привет, дорогие друзья, Польша. Привет, как дела, нормально? Тиха, кушет. О, саджечь, кончил, ищет. О, очень здорово, не знаю, Аллах Аллах. В общем, Айхан решил поиграть. с камерой. Айхан, Айхан. Не к камере, не. Айхан решил поиграть с камерой. Здравствуйте, я с вами прощаюсь. Böyle... <gülüyor> Всем всего хорошего. Пока-пока, сию. Алла, алла. Сем Всем пака. пока. хала. Сем пака пока, Ай, хала. Не дань. Сем пака пака. Ай, хала. Ай, хала. Ай, хала. Ай, хала. Ай, хала. Ne yapıyorum? Valla ben de bilmiyorum. Saçmalıyorum biraz. Çünkü bu sadece şaka. Paka paka. Ne çekiyorsun? Sen ne çekiyorsun? Ben yol çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Herkes Сенсин дели Олан, потому что ты снимаешь, я ничего не делаю. Ты сам не снимаешь? Нет, я снимаю камеру, я снимаю. Там капоталы? 1, 2, 3. Мы пришли в магазин Катон. Кстати, многие спрашивали, есть ли скидки постоянно. Так вот, в магазине Катон, на самом верхнем этаже, в центре Олани, очень много скидок. Всегда здесь есть аутлет мужской, женский и детский отделы. Вот так вот выглядит аутлет. Продаются джинсы, рубашки, свитера. В общем, все можно купить с очень хорошими скидками. По 30 лир. Джинсы есть даже по 29 лир. Всякие разные рубашки. пола по 19 лир. В общем, выбор очень большой. И как вы думаете, что происходит? Мы пришли, чтобы посмотреть мне меня какое-нибудь пальто. Ну, в общем, что-нибудь на лето. Или то, что есть по скидкам. И кто у нас меряет? У нас меряет все В общем, Айхан. не я себе вещи меряю, а Айхан. Потому что себе, к сожалению, я ничего не нашла. Но кое-что посмотрели Айхан. Причем джинсы по 30 лир, брюки, рубашки по 20 лир. В общем, сейчас купим все. А старое, как всегда, отдадим в такой особый ящичек. Куда мы складываем все старые вещи. В Алании есть этот ящик в центре. И потом уже Мэри распределяет по людям, которым необходимы вещи. А еще в самом центре Алании есть мастерская, где делают лампы из вот этих вот тыкв. Сейчас мастерская закрыта, но мы уже разговаривали с владельцем и постараемся туда сходить и также попробовать сделать тыкву. Вот такие вот тыквы приходят и видите, тут целый склад тыкв. И вот из этих тыкв делают красивые-красивые лампы. Вот так вот выглядит наш воскресный обед. Наша кафешка, которая находится вот там, в которую мы всегда ходим, закрыта сегодня. И рядом с ней есть еще одно кафе. Вот мы опять решили поесть фасоль, рис и джаджик. И здесь тоже все очень вкусно, дешево. Попробуем, и потом уже сделаем вывод, где лучше кстати, вот эти все кафешки находятся прям за главпочтампом на улице Ататю. на набережной мы обнаружили вот такую вот интересную машину с турецкими номерами но на ней почему-то написано Тимати Инстаграм друзья, зайдите в Инстаграм, наберите Тимати посмотрите, кто это может быть реально Тимати приехал хотя я очень сомневаюсь в этом Похоже на Жигули, но так классно отреставрированная машина. Эмир Black Star. Эмир Black Star это же э, лейбл Тимоти. Кстати, надо посмотреть. Очень быстро я нашла этого Эмир Black Star в Инстаграме. Ну, в общем, это оказался какой-то турецкий фан Тимоти. Наверное, у него не было Лады Седан, который пел Тимоти. Вот. Ужас. В общем, наверное, у него не было Лада седан которая была баклажановой у Тимати, а белый жигуленок. Ну, в общем, и жигуленок тоже прокатит. Многие также спрашивали про бочки, которые устанавливают на крышах. Вот так вот выглядят эти бочки. Если у вас бочка сломается или протечет, ее можно поменять. Замен бочки стоит порядка 350 лир. В общем, она очень большая и новая выглядит. Вот таким вот образом Мы уже пришли на рынок И сегодня будем покупать только бананы И клубнику Берем бананы По 6 лир есть еще по 5 Но мы возьмем по 6 Вот Айхан выбрал ветку Каждое утро мы едим бананы Такая ветка зависит, наверное, килограмма на 2 В общем, берем бананы И уходим с рынка